Размышляя об этих семи направлениях, большую часть времени вы будете действовать наилучшим образом и получать выдающиеся результаты. Во-первых, позитивные и счастливые люди ориентируются на будущее. Они думают и говорят о будущем все время. Они думают и говорят о том, куда они направляются, а не о том, что произошло в прошлом. Они создают ясное, захватывающее представление о будущем и о том, что для них возможно. По закону привлекательности они находят себя привязанными к своим будущим, надеждам и мечтам, их надежды и к мечты привлекаются к ним. А во-вторых, они ориентированы на цели. Они думают и говорят о своих целях большую часть времени, помечтав и пофантазировав о своем идеальном представлении будущего, они доводят его до четких записанных целей и планов, над которыми работают каждый день. Они фокусируют свое внимание и концентрируют свою энергию, они используют свои цели для того, чтобы взять под контроль свое будущее. В-третьих, они ориентированы на превосходство, они посвящают себя тому, чтобы стать превосходными во всем, что они делают, чтобы попасть в те 10% наилучших людей в своей области, чем бы они ни занимались. Они определяют свои области ключевого результата и устанавливают стандарты превосходного исполнения своей роли в каждой из областей. Они работают над собой каждый день и никогда не перестают совершенствоваться. В-четвертых, они ориентированы на решение, они больше думают не о проблеме, а о ее решении. Они думают о том, что нужно сделать, а не о том, кого нужно обвинять. Они используют методы творческого мышления, чтобы раскрыться и творческое начало, и творческое начало окружающих их людей. Они рассматривают свои цели как проблемы, которые нужно разрешить, и они верят в то, что есть логическое решение каждой самой трудной проблемы, которую нужно только найти пятых успешные и счастливые люди интенсивно ориентированы на результаты. Они внимательно заранее планируют каждый свой день. Они устанавливают четкие приоритеты своих действий. Затем они работают над этими заданиями, которые представляют собой наиболее ценное использование времени. Они проделывают огромную кропотливую работу и становятся известными как высокопродуктивные люди. Поскольку они настолько эффективны и действенные, они совершают больше. Они продвигаются вперед быстрее и они вкладывают намного больше в свою работу и в свой мир. Шестое. Наилучшие исполнители ориентированы на рост. Они постоянно читают, слушают аудиопрограммы, посещают дополнительные курсы и семинары. Они ориентированы на то, чтобы оставаться на гребне волны в своей области. Они знают, что будущее принадлежит компетентным, тем немногим, которые знают больше, чем их конкуренты. Они знают, что идет гонка и что они в ней участвуют. Они нацелены на победу. И седьмое, и возможно самое важное из всех, самые преуспевающие люди усиленно ориентированы на действия. Они думают о том, что они могут сделать прямо сейчас, чтобы быстрее продвинуться к своей цели. Они постоянно находятся в движении, они работают в реальном времени, у них чувство срочности и необходимости, они совершают намного больше, чем средний человек. Чем больше они совершают, тем лучше они становятся, тем более ценными они становятся и тем больше они зарабатывают.